Всем привет! Вы привет. очень классная пара из Москвы. Мой супруг нашел Олега Гудвина. Мы пришли к нему на процедуру такую очень глубокую и долгую. На самом деле все было очень здорово, поломали, прокрутили повертели. Мне очень понравилось, что Олег обратил внимание сразу на проблемные зоны, пощупал, посмотрел, все определил, и тут же их проработал. И вот У меня, допустим, была проблемная зона, зона это шея. вот Сейчас могу сказать, что я очень чувствую большую легкость в голове, и моя осанка стала гораздо лучше. Поэтому, вау, классно. Стоит ходить. Да, грудь тоже стало больше. За счет выравнивания спины. Поэтому могу всем порекомендовать, мой дорогой, как тебе. Меня зовут Алексей. Сегодня я первый раз, например, у Олега. Очень понравилось. Он не жалел меня совершенно. Было очень какие-то моменты очень сильно больно. И очень, очень больно. Но результат такой, что я, наверное, очередной. Очередной раз могу сказать, что в жизни родился и стою ровно. Я не чувствую некоторых неприятных ощущений, которые раньше были в спине. А, могу сказать, что я теперь гораздо более гибкий. Раньше это мне давалось несколько сложнее. А, буду дальше заниматься. Приглашаю вас, коллегу. Приходите. Всем пока. Пока.